Было бы хорошо, если бы вы уделили немного больше времени, чтобы подумать, останутся ли ваши мечты, цели, желания и стремления такими же значимыми для вас через 25 или 50 лет. Представьте, что вы на смертном одре. Будут ли они еще что-то значить для вас? Подумайте об этом. Будет очень хорошо, если каждый человек перед тем, как определять цели своей жизни, избавиться на время от всех внешних воздействий — влияния общества, семьи и прочих влияний, уединиться где-нибудь. Вот для чего ашрам. Сядет, помедитирует, обретет состояние внутренней ясности и радости. Цели нужно устанавливать не в моменты отчаяния, а когда вы безмерно счастливы и обладаете ясностью.